Приехал в автосалон Альтера за выбором машины. Спасибо ребятам Денису Кирилл. и Кириллу за выбор машины и качественное обслуживание клиентов. Огромное спасибо ребятам.